Всем привет, с вами Dark Slash. мы будем снимать с вами Майнкрафт, и это будет третья часть третьего сезона, и мы погнали! И короче, в этой серии я, пожалуй, буду копать в шахте. Почему? Потому что у меня нету даже железной брони и железных герпин. Мне нужно срочно это сделать, потому что без этого я вообще, можно сказать, никто... Короче, давайте-ка погнали И что у нас в сундуке? Два алмаза Понятно Короче, я, наверное, сейчас А Блин, окей, я этого просто не понял Ладно Крафтим, короче, железную кирку И идем, короче, теперь Копать алмазы Кстати, там вроде бы была еда Ладно, будем дальше копать И сейчас будет Быстрая перемотка Блин, я кое-что забыл Про факел У меня же их вообще прям нету Ладно, возвращаемся И будем искать факела Короче, да Опа, кстати, здесь есть шелезка. На всякий случай ископаем. А то вдруг пригодится. Так. Нормально. И, короче, поднимаемся. Сейчас будем искать факел лав. Где они... Почему у меня их так много? Интересно. Ладно. За... Хорошее начало. Ладно, погнали. И короче, сейчас будет быстрая перемотка. Ребята, я нашел алмазы. Понятно. Серьезно. Алмазы? Повезло, повезло. Ладно, давайте-ка погнали дальше искать алмазы. В принципе. Поэтому будет снова быстрая перемотка. Ага, Понятно. Ладно, хотя бы нужно посмотреть, что здесь будет. А там дальше еще есть и еще. Так ладно, тогда я лучше железка. Ну пока что. <свят> <свят> <свят> Понял. Копываем. Неплохо. Очень много железа. Кстати, это же вообще не селфи Это очень странно. Нифига себе, конечно, я там пробурил. Неплохо. <связывая> суп у меня 6 алмазов неплохо скрафчу наверное ах хотя точно скрафчу это алмазу и кирку это же нужная вещь в принципе так скелетка какие то есть и тут серьезно было зашибись почему мне офигеть я в шоке ладно буду сейчас крафтить нужно это все запомнить так это вроде бы было в прошлой серии И вообще не было ладно короче как то так пока что пережариваем крафтим а да мне же ни о чем -то. А, даже так. Угу, понятно. <ilan Carney> <пиш Quest> Ладно. Тогда погнали, знаете, куда? А, за деревьями. Ч ⁇ же, ещё? же ещё В принципе, неплохая серия. Но я так думаю. Кстати, возможно, скоро я еще буду спорчик снимать. Поэтому не расходимся. Там же есть деревья. Я вроде бы там покромил лесу, заспанился. Так, погнали, короче, туда. Я же еще могу обсуд потом. А, я уже могу скрафтить. Ну, ладно. В принципе, конец сначала Лучше нужно сходить обратно. Потому что это важная вещь уже будет копать ну там в принципе уже все вещи оставим эти которые нам не нужны точнее нужные вещи а сами короче пойдем короче ну туда вот именно в мир естественно так сначала я буду крафтить естественно скрафтили а, кстати, еще и алмазный меч. Каев. Это просто Каев. Может, почему не крафтить? Так. Хотя ладно, скрафчу. Чего бы и нет. Потом пригодится. Окей. Значит, оставляем. Каменную. А. У меня все забито. Блин. Класс, конечно. Ладно, эти блоки потом не пригодятся, в принципе. Один алмаз. Ладно. Так, что еще? Ну, это мне, в принципе, не пригодится. Стрелы. Я про них вообще забыл. Так, окей. Вроде бы все. А нет. Вот так еще. Ну и, в принципе, уже все. Да. И, короче. Ну да. Короче, погнали В ад, в принципе Я, наверное, где-то здесь еще поставлю Этот портал в ад Потому что, ну, вот так прям неудобно Ну, согласитесь Прям очень неудобно Так, окей О, Стрелы Найс То, что мне нужно Только потом Окей Будем, короче, там деревья где-то брать. Если они в багром лесу. Нет, заря я сюда пошел. Господи, че сделал? Нет, а -а -а! нет, ну нафиг, все, добежать. Так, ладно, вот короче, расстраивать местность. Ладно, идем короче туда. Что это? Стоп. Я не понял. Это что за штаны? Неужто.. А что с ним-то вообще? Ч за фигня? Ладно. Бывает так окей давайте простроимся туда например а нет лучше туда не пробираться так значит сюда значит потому что здесь наверное безопасно Так, вот так пока что будет. Да, господи, что ты так пугаешь? Да как это работает? Почти. Просто нужно избавиться тебе же избавился на Ладно, тогда нужно поблизости портал сделать чтобы уж точно и короче вот так потом наверное я буду уже заканчивать серию потому что это уже долго и все а кстати прикольно потом <звы> принципе там мои вещи они там в принципе не ценные некоторые Неплохо да? железо, кстати, переваривалось. <coughs> так, окей. Погнали, короче, за обсидианом. Короче, сапсой. Так. Да. Найс. Nice. Где там портал? Вот он. Блин. Может быть сломать портал. Потому что он, в принципе, не нужен. Хотя... Не, лучше я сломаю. же. А перед этим будет быстрая перемотка. Так, все уже можно идти, в принципе. И будем там, да, в принципе, будем портал отделать. Чтобы уж точно за своими вещами там быстренько сходить. Так. Найс. Так, погнали сюда, короче. Наверное, где-то здесь будут устроить. Я думаю, что это, в принципе, не ну, безопасное место. Я так думаю. Вот здесь прям. Это же будет кайфово прям смотреться. Так. Формочки. Найс. Блин, я немножко переборщил, но ладно. В принципе, не плохо смотреться. Так, далее. Где зажигалка? Вот она. О да, наконец-то. Кстати, здесь нету у меня кровати. Вообще нам, в принципе, из этого острова нужно переехать, в принципе, из пустыни. Потому что это важно. Ладно. Короче, наверное, туда погнали Нормально. Так железо, так. Так, обсунь. Место... Вот это. Все. Вот теперь четко погнали. О да. Найс. Я сама сдел... Понятно. Ладно, я за своими вещами, в принципе. Господи. Вот они. Найс. Так, в принципе могу. Блин, сделал. Окей. Так, где мои вещи? Их уже нету. Стоп. А серьезно где мои вещи? Понятно, исчезли. Не повезло, не повезло. Ну, ладно. В принципе, и без этого как-то справимся. Так. Так, пока что как-то примерно дело. Вот так. Найс. Нормально, в принципе, я думаю. Ладно, дальше сюда нужно. Ну, на, ну к примеру, вообще, в принципе. Мне очень нужно, в принципе, крепость найти что так. пока что простраиваемся. найс я не понимаю это что железные штаны она же ладно так офигеть вот это да Офигеть, это красиво. Красивая генерация, в принципе. Неплохо, неплохо. Офигеть. Так, окей. Ну, наверное, я думаю, на этой ноте будем заканчивать ролик. С вами был Dark Slash и всем удачи, и всем... Pakai.